Привет, ребята, я Димас, Кукс Браза канал И сегодня мы приготовим такой вот салат Быстрые музыкальные банки, если так можно сказать По-разному его как бы называют, но салат прикольный, да, необычный Сейчас вы увидите приготовление Ну как бы там используются три банки в этом салате И сейчас пойдем все это дело делать Красная фасоль консервированная. Можете, если нет, красные, возьмите консервированную, белую. Ничего страшного. Также горошек консервированный. Баночка. Кукуруза консервированная тоже баночка. Фирма может быть любая. Но в дешевых фирмах вот попадаются какие-то мелочевки, но ну, это не страшно, это просто при вскрытии, наверное, было. Как бы это вот три основные компонента. Горошек, кукуруза и фасоль. Лучше красные в этом салате. Три баночки. Также э, добавляйте сюда любые вкусные орешки, сухарики, какие вам больше нравятся. Пакетик примерно. Также идет сюда э, зелень. В частности, лучше зеленый лук добавить. Мы добавили лук и петрушку у нас. Вот, и также чесночок, где-то зубчик примерно. Можете побольше добавить, как он нравится, опять чесночок. Две ложечки майонеза столовые. Какой у вас есть, какой вы предпочитаете. Можете сделать домашний майонез, как бы. ссылочка будет вот тут сверху в описании, у нас есть на канале. И все, и просто перемешивайте все, все ингредиенты. Соль перец на ваше усмотрение. Как бы на, две, на, на три баночки очень хорошо раз хватает. 2 вот, столовые ложки достаточно с горкой майонеза. Все прям перемешивайте э, аккуратно. И у вас так все получается. Если вы любите майонез, можете там побольше добавить. Но получается достаточно прикольно. Он, э, все, все наши овощи. Так как были консервированные водички, они быстро майонез от захватили и как бы это все перемешивается очень быстро. Перекладываем в тарелочку. Чуть делайте горочку, может еще зеленцы добавить сверху, будет более пикантно. Вот и сейчас будем пробовать, что у нас получилось, что салатик. Соль, сахар тут не важна, потому что консервированный как бы имеет свой вкус уже. Эти овощи. А так можете присолить немножко, не более майонез соленый и слад... сладость с ним тоже есть, присутствует. Будем пробовать, еще салат. М -м. Реально бомбический. Только есть его буквально надо в течение минут 10. Потому что все-таки наши сухарики или гренки, что вы добавили, они просто будут хрустящие. Если он у вас полежит, полежит э, в майонезе уже, ну, полчаса, то сами получится хлеб, какой-то получится у вас уже моченый. Ну, не очень вкусный. Все чувствуют, все идеально. Один к одному все. Пачка сухариков, три банки, наших любимых овощей консервированных, наш любимый домашний майонез, щепотка зелени и чесночок. Всем приятного аппетита! С вами был Димас, оператор Антон идиос с нашем канале. Приятного аппетита! Охуение! Как бы это.